Представляем вашему вниманию балансировочный станок Norberg 4523C для балансировки колес легковых автомобилей и легких грузовиков. Norberg 4523C – это отлично зарекомендовавший себя стенд с обновленным дизайном. Полностью переработанная верхняя крышка стенда, помимо современного внешнего вида, имеет значительно улучшенную эргономику. Только необходимый функционал без дополнительных электронных компонентов значительно уменьшает шансы на выход стенда из строя. Модель относится к полуавтоматическому типу оборудования. Измерение дистанции и диаметра осуществляется вручную. В корпусе оборудования предусмотрены ячейки, в которых удобно хранить, а также сортировать мелкие инструменты и расходные материалы. Конструкцией предусматривается ножная педаль фиксации вала для быстрой остановки колеса. Интуитивно понятное управление стендом позволяет быстро и качественно производить балансировку колес даже пользователю без подготовки. Простой процесс пользовательской калибровки поможет поддерживать необходимую точность измерений. Диаметр вала 36 мм. Время балансировки менее 10 секунд. Ширина диска от 1,5 до 20 дюймов. 40-510 мм. Диаметр диска от 10 до 24 дюймов. Электропитание 220 вольт. Измерение дистанции и диаметра ручное. Специальный защитный крепкий кожух предотвращает вылет мелких частиц с поверхности покрышки. Широкое основание исключает вероятность опрокидывания станка во время работы, а также эффективно распределяет вибрации. Максимально допустимый вес колеса, с которым может работать станок – 65 кг. Как калибровать данный стенд? Вы можете посмотреть по ссылке, которая расположена в описании к данному видео.